Привет! Меня зовут Ирина Нестеренко и я сертифицированный тренер компании TATPL. Скоро специально для тебя мы запускаем онлайн-курс по удалению некачественного тату и перманентного макияжа с помощью ремувера Recolor 9 торговой марки AsiVac. Этот курс основан на моем личном опыте удаления татуажа. Только подумай, сколько своих клиентов ты отправляешь на удаление к другим мастерам.